В SME 200 LCD ACDC. Третий день обучаемся. Это... Ну что, народ, привет! Вы наверняка видели ролики про то, как мы делаем в сервисе всякую непонятную лабуду. Типа не только ремонт мотоциклов, но и сварка всего прочего. Сегодня у нас такая определенная галочка. Мы приобрели себе ТИК-аппарат для сварки алюминия. Станок для правки дисков у нас стоит вот в таком хламовом виде, потому что у нас еще ничего не готово Два раза мы его использовали, вроде все работает Но сейчас поговорим про сварочное оборудование Я только что забрал сварочный аппарат из СДЭКа Вот такие дела, друзья мои ага, новенький аппарат, Гроверс не какой-нибудь Ай, моя прелесть Я сегодня еще заезжал в Джонсвейд Тарировал, так скажем, тарировал вот эти вот ключи. Это динаметрические ключи, кто знает. А тарировка, это типа калибровка, тарировка. Каждый ключ должен проходить поверх. Вот такой ключ Джон У нас он один сломался. Он разобрался просто в щи сам по себе. Непонятно для чего каким образом. Во время использования. А вот. Мы его поехали, собрали. Все это дело нам сделали. Красота. Оказывается, в России есть Джон представительства, которые отвечают за свою работу. Его отторировали, все сделали, все, короче, три ключа у нас теперь прошли поверку, так скажем. Хотя эти ключи толком не работали. Говорят, что тарировку нужно проходить там примерно каждые тысячу циклов. То есть тысячу болтов закрутили и, в принципе, уже надо их тарировать. У нас они в лучшем случае по сто болтов, может быть, были протянуты, там максимум. Набрал себе кучу всякого барахлишка. Ну правда это не Джон Свей, да? Что это за переходник? Не дали не тут переходить мать. Отверточки Тверточки Джон Свей. Такие отверточки ударные Джон Вот такая одна большая ударная. И вот такая вот длинная. Вот такая вот длинная, тут наверное сантиметров сорок. Тоже Джон Свей. А, не все у них есть Джон Свей. А, магнит вот такой Амбра взял. Это будет наверное ролик про инструмент, да? И вот такой кардан взял. Вот, вот такой кардан. Это отбойный-убойный кардан. Пистолетом работает. Там что-нибудь где-нибудь закручивать под углом. А, ну и, соответственно, этот. Это все мы убираем в сторону. И начинаем распаковку. Ссылку на сайт вы увидите. В текстовом описании этому видео. И вау-вау-вау-вау-вау. Отдельно вот такая педалька, чтобы можно было регулировать мощность. Вы все видели ролик про сварочное оборудование, которое мы использовали. Сейчас мы уже можем варить алюминий. Тем аппаратом мы алюминий варить не можем. Теперь мы можем варить алюминий, но для того, чтобы варить алюминий, нужно уметь его варить. правильно? Но перед тем, как начать что-либо варить, я поеду специально в город Тулу. И там буду обучаться у чувака, канал Тик Тула. Можете перейти по ссылке в описании Иван там мне все это дело расскажет и покажет Можно в принципе и самому научиться Но я решил лучше Я буду проходить обучение у человека Который в этом собаку съел То есть он говорит Покупай себе аппарат и приезжай ко мне Мы об этом обсуждали, наверное, полгода назад вот Я полгода копил на этот аппарат Это у нас Гроверс а Называется он VCME 200 lcd acdc как бы распаковка, она такая распаковка, что в принципе я сейчас положу сюда это дело обратно в коробку и поеду в тулу. Приехал По центре, я тут нахожусь сейчас в Туле. Да? Мы уже третий день обучаемся. Это канал Тектула, Если не а, жлобьтесь, то подпишитесь, перейдите на канал Ивана. Он Охрененно круто рассказывает про сварку, если вдруг вас заинтересовало, и вы хотите себе в гараже, типа, э, ну, я, типа, хочу себе аргоновый аппарат, потому что, типа, мне нравится варить алюминий, потому что мне бабушке нужно застеклить балкон. Если вы примерно из этих соображений, то э, подпишитесь на канал Тектула, там вам расскажут все про сварку, я купил себе аппарат, как вы уже в курсе, Гроверс, да, ошибся два раза, потому что, типа, ну, Иван говорит, бери Сибору, это, типа, профессионально, но ну, я ж не профи, ладно, отмажемся этим». А, в принципе, сегодня день закончился практически, мы сейчас э, сделаем еще а, сварку по нержавейке. И нас вот Иван сделает вот так вот, ногой так, и все, И чу, до свидули, езжайте к себе, учитесь дальше, но я вас буду поддерживать. Ну а тебе, дорогой друг, спасибо за то, что досмотрел этот ролик до конца. Пиши в комментариях, интересно было или нет. И хотел бы что-нибудь еще подобного плана, легкие ролики. Я думаю, что он был легкий. А мне предстоит примерно трех с половиной часовая дорога в Москву из города Тулы. Спасибо этому городу. Спасибо Иван Тектула. Спасибо всем, кто смотрел. Ну и, короче, пока-пока. Да, все, на этом все точно. Пока.